Приехали его с Красноярского края в эту компанию за вгад за этими клинцами 32-стотников. Давно о нем мечтали. Вот приобрели себе такого красавца. Компания отличная. Все понравилось, встретили отлично, накормили, напоили. Просто 5 с плюсов.